я не думал здесь не надо медленно так <з> чек <Kristian> anyway, всем привет с вами как всегда сергей эфириан мы играем в доночке не забудь это коп. сейчас очень громко блять but... не сваливает меня далеко Куда я куда отличу, короче? Да я даже в трубу не заехал. Скил тест, пацаны, да. Ну. Эээ.. Я тоже что-то упал. Ты хоть первый чек взял? Слышь? Я сейчас возьму, чек. Ты сейчас возьмешь чек? А где он-то? куда ехать вообще? На крышу? Да просто, да, типа заехать и на крышу упасть. Ну, типа не залететь и а упасть. Да и я понял. Просто я уже второй раз не сваливаюсь. Меня мне не везет в раз Да блин, кривулина. Да, Я тоже здесь. что там далеко надо? На крышу? Нет, тут вообще по минимуму надо. Ну там стрелка бля, вниз показывает. А, так можно обстрелку засеять? Ну, там я не знаю, там почти до самого края доезжаешь, вот до этого ускорения просто. Ну, я, ну, я понимаю. Туляешь и ускорение берешь и. Меня Должна взял. Быть... Я не а -а -а! Я думал, здесь не надо медленно. Я там ну, на. Этом, что, я на, на балконе заселился. Где-то в середине здания. А где кооператив-то начинается? На каком моменте? Может меня интересует. Ой. Чё-то я это... Мог снизу взять чек, ну ладно. Мне кажется, ты... У нас, кипец, кипец. Мне тоже так кажется. Либо знаешь на финише что-нибудь каким-нибудь будет. Возможно. Тут вообще, знаешь что? Ты где едешь? По воде? Да, я на катере. А, ну просто как бы я в эту фигню в саму не попал. <laughs> Мне походу придется так спускаться на воду. А авто нажми. Блин, действительно. Я просто так же на как бы, не было проблем. А, ну тут видел, что что у меня машина типа трамплин, Не, ну блин, все равно, обычно по идее хотя бы, типа раздвоений, чеков идет. Что-нибудь такое, типа. я понял, да. Ну короче, на***ся, ты не проверил как всегда. Да в смысле, там в описании написано кооперативный скил-тест, минимум два человека. Ну я же если напишу в описании, Сергей даже брать можно. Ну, не так что точно. Но как да, бы, это как точно, бы нет, это, это не точно. Нет, это это совсем не точно. Да, я запрыгну. О, копилатив начался, братан. Вся. Блин, на пописку что-то еще чего выходит. Че? Только ты, я надеюсь спустишься, да, за мной? А -а -а. Залетел? Да. Нормас. Короче... Да, я... там еще прыгать надо? Типа Нет. Сорим, ты... Так ты, возьми и спускайся. Да я знаю. Короче, это встань подальше от платформ, ну типа даже чтобы от носа был запас, и когда я буду подъезжать, начни ехать вперед. А типа, пока я там доеду, все дела. О! Только тихо главное не перелететь. Отлично. так еще в кольце заставил. Не буду, конечно, про чек, я надеюсь, ты едешь. Я тоже надеюсь. Ну да, я взял чек. Что у нас там? Ага. Икса. И мне кажется, здесь надо было с одного раза доехать, да? Окей. Есть другой варик. О! Другое дело. Я, короче, заехал чуть-чуть на кольцо жопой. Да я доезжал, да. А, так, Чек. Нормас, взял чек, рванул то, что докер. Я написал. чек этот вообще перелетел. Так, куда здесь? Да. Тейк. Блин, что-то вообще -то так давно не играл в грах, а куда здесь полететь надо было? Mm. В смысле? Надо на кольце засейвиться. А как? может тут как-нибудь, да блин о, real talk Короче, там волрайт, это байт <laughs> надо по кольцу кружок сделать ой что, там просто кругали это сделать да, да да в первом кольце блин этот конус забивается да а то что -то, да, блин а. я что-то очень давно в бытах он не играл я вот веселюсь конусы взрываю это что был единственный коп что ли? ну да, тут осталось пара чеков, четыре штучки видишь опять эти тачки, сейчас еще коп? Вижу. Ну, типа тут осталось как бы три чека. Так, где? А -а -а -а, это как? У тебя есть еще попытка. Блин. Есть. У тебя тоже. Всем пока, ребят.